Знаешь, бывает настроение открыть Assault Case. Балик не такой большой, но, блин, надеюсь, что-то выпадет, потому что кейс стоит 9 на секундочку тысяч рублей. Как обычно, спасибо, что пополняете благодаря промику от GR. Я на этом получил 346 тысяч. Вам, блин, ну, реально огромное спасибо. Промик, кстати, на 40%. Но это время, наверное, сейчас прям уже начинать заводить шарманку про былые времена, когда эта коллекция была забаганная. А, кстати, для тех, кто не знает, я сейчас расскажу, как это все работало. А для тех, кто знает, ну, в миллион раз повторюсь, что... Было время, когда я вот эту коллекцию записывал, она стоила на тот момент, конечно, 9 тысяч, ну, где-то 250, условно, рублей. Но я не помню, на канале, опять же, есть ролик, можно найти, если постараться. И, короче, там постоянно либо хот-рот, либо анодированная синева дропалась, и ты по-любому с этого кейса окупался. Потом, блядь, ну, где не знаю, там, карамель дропается. Потом, короче, они профиксили эту коллекцию, а фикс заключался в том, что они просто убрали ее с сайта. Ну, это было мемно, типа, я захожу и такой, блядь, где она? Ну, и, и, и все на этом все закончилось. Короче, а Саулт коллекция больше бульдозер, кстати, выпал, больше не выдавала, потому что ее убрали, потом ее вернули и какое-то время она немного насыпала, насыпала, но это уже знаешь было что-то непонятное, потому что, ну, блядь, реально вот одно время просто чего, блядь, 1700 рублей? Я купиться планировал. Ладно, сейчас будем что-то изобретать. Короче, было время, когда на форсе можно было просто баганую коллекцию крутить и окупаться. Тем самым. Ой, смотри, а мы в минус ушли, и нам сейчас насыпало что-то. Но опять же, не стоит забывать, что такие с нифига не дешевые. Нам как сейчас надо бустануться. Вот, чтобы уже Тримпер 30, блядь, джекпот, где деньги свои интересно забирать. Где касса? Но мы опять же... Блядь, ну непонятная ситуация. Мы уходим как-то в минуса, прям лютейшие. То есть, по факту, ну, нож, да, окей, там, 7000 он стоит. У нас было на балансе 31К. Вопрос, как... Форсу, где бабки? Ну как там с деньгами? Бля, где мои деньги вложенные в капитал? Ну, императрица плюс нож в целом неплохо. Две кровавых паутины было бы поинтереснее, но все же. 6800 потратили мы 4К. Бля, окуп вообще не существенный, скажу честно. Там рентген и страж. Ну, что Форс сегодня подсирает. Вообще просто конкретно подсирает. Хотелось подлубить Асаулд. Бля, он нифига не дешевый. Кстати, конвой. Ну, конвой, ну, блядь, пойдет. Ладно. 3000 нифига не пойдет. 6300 по итогу. Надо, короче, сейчас как-то фармить бабок. Я вот хочу... На этом кейсе. Там тем временем опять конвой выпал. Ну, это окуп, да. Но блять, кейс 2300. Типа, камон, какой конвой? Этого мало определенно. А, хотя, блять, а, подожди, а там сполирнуло, что перчи выпали 3400. Ну, ты еще хуже. Это вообще меняет, блять, полностью ситуацию. Ладно, 4700. Я все-таки надеюсь на какой-то нормальный дроп. Бля, нам надо окупаться. Ну, типа, тут столько вкусных скинов лежит. Почему выпадает такой откровенно шлак? Я не, не понимаю прикола. Нож, боец. Ну, нож в целом, блять, два кейса. Где деньги достать? Че за хуйня? форс блядь? Ой, Ой-ой-ой-ой, блядь. Ну там сейчас точно перчи выпали. Гейб-кейс, блядь. Форс-дроп. Что за хуйня? Почему ничего не сыпется? Да что, блядь, такое? Мы хотели покрутить. Боец, перчатки, страш. Ну, конвой они, блядь, 4000 стоят. Даже 4 не стоят. 6400, блядь. Что делать с деньгами? Я не хочу еще закидывать. Итак, деп ни маленький, нихуя. Откровенно, я не знаю, что делать. Ну, вот, ну, серьезно скажу. Где, блядь, брать бабки? Причем бонусных поинтов-то не так много сейчас. Пфф, можно, конечно, можно рискнуть зайти в апгрейды, но это реально, блядь, будет риск. Опять же, конвой выпал, перча. Там тэг выпал и конвой, а тэка здесь нет. Блять, вопрос, откуда выпал тэг? И вообще, выпал ли он. Ну, не, конвой плюс стараш. А там какого-то хуя тег сполирнулся. Егор, отмотай время назад и покажи, блять, что там реально тэг выпал, ну, типа, я не, не наебываю, у а тебя там реально тэг был. А, бля, вот он. Он не мне дропнулся. Бля, просто как, типа чел кому-то упал. А надо как-то фармить деньги, блядь. Как то делать? Я сейчас буду. Нет, сидит, чтобы нет бабок на балансе нихуя. Залетел на Саулт Кейс, блядь. У нас был ролик, кстати, по Саулту не так давно. Там Кейса окупал, тут что-то вообще жесть какая-то. Бладспорт тут есть, надеюсь. Там мне Блодспорт дропнулся. Если нет, да, Bloodsport мне должен был упасть. Пусть он будет трек прямо с завода, вот только с печи какое-нибудь нового качества нужно купать, блядь. Форс, что за хуйня? Пять есть, блядь, давай Кейс поменяем. Мажор подороже, поинтересней. Но реально этот ролик планировался, блядь, по Саулт Кейсам. Ну, он хотя бы немного в предыдущих видосах окупал. В любом случае, ролик на канал вы депты не маленький нихуя. Ну, типа, алё, блять, блядь. Форест дебабки, что такое, блядь? 4999, давай дальше. Что-то пиздец, знаешь, сейчас какая-то черная полоса пошла. Мы на стримах сливаем, блядь, реально, каждый стрим, это слив. А мы там еще и в казе крутим. Там пиздец еще азарт берет свое. Вот. И что-то на форсе, блядь, минус тридцатка. ка Ну, честно, надо где-то доставать деньги. Ребята, поддержите ролик лайком. Я назову его, открылась ауд-кейс. Миллион, да, это рубрика. Но по факту мы залетели, открыли... 2 бля все въебали. где деньги брать я не знаю получится не получится что-то нафармить но ну, будем пробовать я сделаю все что от меня зависит хотя откровенно ну нихуя от меня не зависит блядь. там фамос выпал какой фамас мне падение кара хотя бы давай Чё за пиздец с шансами на аккаунте блять сисика не дропается с форса сейчас тоже что-то хуйня. Типа, ход рот блять ну зачем это мне надо для чего 1700 рублей ну, это вообще ни в какие ворота давай попробуем пользовательские кейсы 10 штук открыть Прики сейчас окупит там нихуя не выпал но блять че, че за нахуй Типа 30к улетела в форточку. Найс nice ролик, блять. Пооткрывался оуд кейсы. Это вот реально, у нас на стримах такая тема. Короче, захожу, начало стрима, я беру бонуску, все. Прошло минут 10, у человека на балансе денег нет, блять. И что-то надо делать, блять. Надо что-то придумывать. И сидим, выкручиваемся как можем. Гейп кейс. Чемпионский, похуй, давай, поехали. Чемпионский кейс, блять, ну дай ты ничего не нибудь хотя бы нож какой-то. Типа за 1017-20. Ну, блядь, то это деп не окупит Давай деньги, пожалуйста, форс. Блять, пусть она будет статрековская, прямо завода 1040-50. Ну, блядь, 2300 Пойдет, окупились купились и заебись. Че ныть, да, блять? Че то Там, по-моему, еще такая же эмка выпала. Или я ошибаюсь. Не, такая мка это заебись. Это в минуса-то явно уйдем. Падение кара, блять, ночной. Ой-ой-ой-ой, форс. Что? Что происходит? Каких 250-то? Ну мы окупились. Че, Но Гейп кейс, бля, он хоть немного куда-то окупал. Извилины выпали. Благо, тут извили нет, это выпало не мне. Блядь, нужен нож. Ну реально, 1020 хотя бы хоть как-то на, пол... на плаву пожить, но че за пиздец-то. Пиксельный камуфляж, кстати, неплохо. Я не помню, значит, до хуя стоит. А, 1800 Да. Да, блядь, неплохо. Ну давай дальше. Нож, заебись. Там как красный нож выпал. Это тысяч семь, а силы 8. Что за я? Ви... Это будет весь ролик реально нытья, Какого хуя? Ну что это такое, блядь? Куда? Это ни в какие рамки. 10 тысяч, блядь. А, что делать-то, блядь? Это... Идите это... вы нахуй. Это же по факту один, блядь. Ну давай вип-кейс откроем. Он хоть подешевле, чем этот. Блядь, Галиль выпал. Ебаный мне, кто то в ТГ пишет. Вообще не вовремя. Блядь, что будем делать? Галиль не мне выпал. Кстати, закалка ножи. Ну, неплохо, да? Мы в минус ушли, заебись. Крутой кейс. И сайт неплохой, блять. Что такое-то? Че это такое? Я. Это ответка на то, что я их не брал в проверку всех сайтов. Блять, сайт на меня обиделся и все. И пиздец, аккаунт мне захерачил. Ну, че это? Какой лунный узор? Ну посиду. Блять, ну че? Это что за дроп? 500. Я вот реально вам не соврать, я не знаю, как называть этот ролик. Это должна быть рубрика Открыл миллион кейсов, но о каких миллионовских кейсах может идти речь, когда мы, блядь, открываем вообще другие кейсы. Ну, типа, нет, ролик реально изначально должен. Был быть по АСАУЛу. Потом что-то все пошло по хуйне. Ну, вы это все в принципе сами видите. Ну, я что сделаю? Шансами, такая ебата, я же не назову ролик. Блять, человек въебал 30к за 9 минут. Блять. Ну пиздец, ну это несерьезно. Форс, что это такое? Вопрос: где, блять? Где аккаунт ютубера? Что за хуйня-то? Мажор кейс, дай нож! Вот такое убийство классический прям завода статрек. со вся хуйня. Ну, какие блять, неоновые революции! Это можно назвать ролик, вот, вот реально, я назову ролик. Закинул 30 тысяч на новый аккаунт, на, блядь, фейковый аккаунт, на Форс. Ну что за пиздец? Ну, ну что это такое, блядь? Где деньги? Чё там с деньгами, которые я вложил в капитал Форс? Где бабки? киберспортивный блядь, ну да, фастиком уже. Полностью просто понять, ну к чему это все по итогу придет блядь, 900 рублей, чё делать? Фарм тайного, да, самое время. Чё там, давай на ну, ускоп пизданем Сколько денег выпало, блядь, 183. Сейчас заебись. Сейчас нормально. Сейчас и 100 рублей для меня деньги. Охуеть. Вот этот дорогой дыро. Блядь, 1800 рублей. Пацаны, там снизу будет донейшн аллера. Скиньте, пожалуйста. Бля, над пиздец, конечно. Смех смехом. А что делать-то у нас денег реально нету. Не знаю, уже по 400 рублей кейсы будем хуеть. 2-300, блядь, спасибо. Мы окупились. Ну, давай дальше. Эта песня хороша. Начинай сначала. Давай опять Гейп кейс. Опять нам по дефолту неоновая революция выпадает. Вообще ништяк нож какой-то был бы получить. Может реально в поддержку Написать, бля, здрасте, я человек, как бы а где, блять? Какой на. Какой рентген-то, блять? Ну вы чего? Короче, все, ролик будет называться Закинул 30 тысяч на фейк аккаунт. Ну, че это за пиздец. Бля, короче, следующий ролик, однако, будет с большим депом, потому что шансы мы сейчас слили изрядно. 9 тысяч. Ура! Сайт проснулся. Не, ну нихуя, я говорю, это как на стримах. Чисто поднял денег, блять, сразу бонуску взял и все тут же въебал. 8к потратили, давай. Ну нужно просто окуп, тысяч 20-30 и заебись. Давай. Блять, да, ну дай тычки, легенды, докатись, да блять. Блять, ну что это такое? Короче, продаем, да, 6 тысяч на балике, блять. А давай-ка сейчас ебанем обычный кейс. Вот сайта хуеет, Может, реально алгоритмы наебнутся и нож выпадет, бля, другое дело. Не, прикинь, реально, не доедите, типа, блять, обычный кейс человек крутит. Сыбрала кейсы, полтора рубля сейчас стоят. Ну что-то прям, ну много. С тем учетом, что, ну да, камуфляж дорогой, окей, юспек, нихуя не дешево. 5 тысяч, бля, мы в минус ушли. Кей, фастом. Я, блять, докупаю. Спасибо, блять. Другое дело. Все. Вот это вот, блять, да, дали подышать. По факту не так. Много ибо плюс 20 от по хуйня, вот скажу честно, Ну все блять, ебашим, вот ебашим за все старания, за весь под блять дал наконец-то дал пиздов на сауд кейсе. блядь. Ну да, ну окей, ну блять, но я хотел открыть сауд кейс, по итогу, вот такая хуйня происходит. Карамельное яблоко и бульдозер, и пошел человек вообще нахуй. Че это за пиздец? Ну браво, кейс насыпает, нихуёво, скажу честно. Блять, выпал этот <coughs> дракон. Блять, я градиент глок хочу, ничего не знаю. Не давай попробуем, и спорт красный еще открыть. Может, вот эти кейсы хуярят? Это реально может быть такое, знаешь, как было со там. Вот, я, я, ну не спиздеть, но это было со там такое. Все, кто открывал, тоже подтвердят, ну, блядь, так насыпало вообще, мам, не горюй. Тут, может, то же самое, типа, два красных глянца, это хуя денег. На это мало денег, ладно, извиняюсь. вел всех в заблуждение, блядь, ролик кликбейт. Ну давай фастиком попробуем. Не, ну потому что реально, блядь, ну никто не исключает тех моментов, что кейс может выдавать Я это показывал в предыдущих проверках, что на кейсах Браво, что на кейсах Испортс можно фармить бабок на форсе Это опять же может быть, блядь, ну все-таки аккаунт ютубера, но я вот хуйню не верю, потому что что было до этого, да, сейчас И типа, и что опять же сейчас, короче, немного непонятно, но кейс выдает, это факт До этого были видосы, происходила такая же хуйня Вот слушай, если ты открывал много Браво, много вот таких вот кейсов дорогих именно на форсе Будь так любезен, напиши мне, пожалуйста, в комменты, как тебе падло. Мне просто интересно. Ну, тут реально, смотря с какой стороны взглянуть. Ну, то есть, может быть, да, аккаунт ютубера все же, но нам не выпадало до этого, это факт. Ну, тут вообще никуда от таких фактов не уйдешь. Поэтому, может быть, все-таки сейчас э, кейс реально вставили на дачу вот эти. Скины тут не дешевые. Соответственно, может быть, все ж таки... Ну, блядь, оно дропает. Ну, типа, 14 тысяч. Все равно мы в плюсах. Да, понятно, от депа мы в охуях, конечно, но... Ну, слушай, в целом, блять ну оно выдает, Ну, я же не вру. Ну вы же это все сами видите. На предыдущих видосах такая же песня была, блять, ну 13 тысяч. Не, кейс выдает. Ну, типа, блять, по факту. Есть вообще кейс за 8, по-моему, молнии, да, должен быть. Да, тут удар молнии. Бля, интересно, также его открыть. Давай пизданем. Ну там хуйня выпала, чертята. Бля, пиздец. Ну, короче, Браво, кейс и красный спорт, они выдают. Вот если у вас будет много баланса, ну на форсе, что мы сейчас на форсе крутим. Бля, ну попробуйте. Реально, попробуйте. На мой взгляд, субъективный, скромный. Блять, ну может быть, все-таки. Но вот с этих нихуя не падает ну типа вот с этого за 8500 не выпадает окей ножи за 13 но ну, это хуйня короче красные и браво кейсы прям заебись выдают а этот ч ⁇ прям как-то ну хуйня какая-то 3000 короче ладно ну бля ну браво кейс реально насыпает да блять насыпает конечно понял может все может все-таки нихуя не насыпает но я все-таки дойду до конца да 3000 нож опять ну я не понимаю на мой все-таки взгляд как-то блять как-то это все дропается ну типа с завышенными шансами мб что-то с кейсом мб что-то с прайсом кейс Хотя, блять, ну там алгоритмами все должно фикситься объективно. Похуй, у нас есть 11 тысяч бонусов. Хочется напоследок все-таки ебать. Не, э, ребят, это это все был вброс. Они а просто за то, что ну вот деп большой, я все въебал и начало выдавать. Либо потому что я ютубер. Это был вброс, и эти кейсы не так хорошо выдают, не пробуйте. Ну, то есть тут я, блять, ну я же не буду вам врать. Что типа о, это баг система вся история. Нет, такого нету. В МБ, потому что я все въебал. В любом случае, этот ролик по sould кейсу это самая сейчас дорогая, вернее, самая, дор самая дорогая операция да который есть на форсе именно из кейсов операционных вот этих 9 кабля лишь бы никал вот лишь бы никал что-то нормально и заебись градиент было бы вообще круто да даже хот рот или негив они сегодня вообще ни разу не выпадали а кейсов ну мы тоже нормально количество такое круто но блять асаул дорогой ну вот объективно то есть дроп выпадает хуево а кейс сам по себе бля очень дорогой не стоит оно того вот если типа вот этот красный спорт ну да он выдает блять вопрос какого хуя стоит асаул 9000 я не понимаю не все-таки проверить например гидры кейс. Если он выдаст, то значит все ж таки у меня что-то с, с аккаунтом. Если нет, то, блядь. Ну, 600 рублей стоит кейс. И опять же 1900. Попробуем 4 долбануть. Калаши выдает. 2900. Бля, я не знаю, ребят. Я не могу вам советовать. Ну, типа, если реально Браво и вот этот и спорт красный выдавал, я бы сказал, да, идите хуярьте. Потому что сайт... На этих кейсах, ну, он, он багнутый. Но мне, блядь, из гидры падает. То есть я ну, не могу объективно это все оценивать. Потому что, бля, я не понимаю, что происходит. Я въебал тридцатку, он выдает. Может, логика в этом есть. Но ну, определенно она в этом есть. Ладно, похуй. Два мажор-кейса открываем уже фастом, потому что либо мы все-таки херачим дальше ассоут, либо что делаем? то нужно понимать план действий. Потому что, ну, так ролик может просто уйти в никуда. Так можно открывать в вечность. Я фастом все это дело, с вашего позволения, прокручу. 3 800 Нам нужен какой-то нормальный дроп сейчас. Но опять же, блядь, выпадал огненный змей, конечно, да. Но, но мы потом все на асаульке въебали. Конечно, да, я сам дурак, все логично, но тем не менее. Еще есть кейсы 750. Вопрос, как он будет дропать и а что здесь лежит? А, сыворотка кровь в воде, блять. Как же эти кейсы подорожали? Просто жесть какая-то. Но насыпаю типа 13к. Ну вот неплохо же. Мы можем сейчас открыть 10 кейсов фастом, посмотреть, что по итогу, да и по итогу, бля, ну неплохо. На 5-600. Ну неплохо, ахуе. 12 тысяч. Давай дальше на саул. Уже либо все, либо все-таки ничего. Потому что, ну, ролик уже можно так бесконечно затягивать, чего я делать крайне не хочу. Уже либо градиент, либо нихуя Даже анодированная синева не дропается, но, блин Короче, кейса Саулт Кал. Вот мой вывод, то, что я могу сейчас сказать Реально, кейса Сауд говнища Но ничего с него не падает Они сделали на нем овер просто прайс И с него дропается, типа, ну, блять, карамели всякие Яблоки, но они не окупают Даже если бульдозер упадет То есть раньше баг бабок заключался в том, что Ты открываешь кейс, тебе выпадает там несколько бульдозеров И баланс бустился прям яростно Сейчас, ну, хер его знает, серьезно Типа, смотри, балик слили, да? Сейчас откроем кейсов, он нам навалит процентов так будет. Ну да, 2800. в целом неплохо. Бонусные кейсы работают, заебись, особенно когда у тебя нет денег. Короче, если нет бабок, но бонусов на фармили, открывайте, потому что вам там что-то зачитается. Ну, ибо вы сливаете, сливаете, а потом, блять, бонусными кейсами добивать будете. Но реально ролик получится длинный, ибо я хочу все-таки что-то уже к какому-то логическому завершению прийти. Реально, либо все въебать на асаульте, либо уже. Ну, короче, сделать какое-то логическое завершение ролика. Вообще хотелось бы в идеале достать градиент глок. Но по факту все, сайт меня уже просто начинает гнать. Бить прям люто И ничего ровным счетом не дропается Добро вам тайное, если выдает, то и на тайном бы выдаст, да? Да-да-да То есть, короче, ну это просто будет бесконечный видос Потому как сайт э, сливает Потом держит в каком-то небольшом плюсе Это не вопрос к багу Браво и тому подобное Просто так работают алгоритмы и Ну вот так вот выпадает Фастом-долбанем это все, опять же, 1500 рублей, он опять же нас слил, блядь. Ну, короче, это просто сейчас будет карусель, по факту. Если получится до 9к дойти, будет заебись, это все-таки еще один Assault кейс. Но вопрос, вот, получится ли. По два кейса мы каждый раз можем тягать, в принципе, я не против. Ну, уже все, если он сейчас сливает, то гг. 600 рублей. Твой бонус, кейс, блять, откроем. Две штуки или три, две. Но опять же, он опять я купил, блять, опять косарь. И это просто круговорот денег человека, блять, на форсдропе получается. Давай в чемпионский фастиком долбанем 200 рублей. Все. Но на этом уже ГГ. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Ребят, я надеюсь на ваши лайки, на вашу поддержку. 30К слитых. Но на самом деле ролик получился классный. Изначально, как я хотел, подкрывать Асаулт. Я, конечно, хотел выбить Градик. Ну, блядь, кейс 9 тысяч. В теории ты должен открыть кейсов 6. Но даже похуй 9. Тебе уже должен выпасть Градиент. Мы открыли кейсов 10 за ролик. Ну, опять же, может 9-8. Но Градик должен был упасть. По итогу, нихуя. Только вот огненный змей выпал. А то, блядь, непонятно. Нахуй он мне всрался, когда мы Градик выбивали. В любом случае, всем огромное спасибо. Халява вся все будет в прикрепе. Это был человек. Спасибо, что приходите на стримы. Увидимся в следующих роликах. Всем пока.